Ну, куда пошел ты? Вот так вот надо лежать. На ну, мать интересная ты такой. Я тебя как должна, что ли, наизнанку выкручиваться? Еще куда пошел? Еще куда отправился? Ах ты! Куда ты там отправился? А, безобразник? Кто у меня безобразник такой? Кто? Кто безобразник? Бессовестный мальчик? А? Кто бессовестный мальчик? Нет, не почему-то. Не бессовестный мальчик совсем он у нас бессовестный. Чего ты отворачиваешься? Стыдно стало, да? Только сядешь на стул, он уже у тебя на плече сидит. Бессовестный. Глаза бесстыжие смотрят. Еще попробуем мне тут зарядное устройство погрызть. Okay. Ah. Слышал звон до, да, не знаю где он.